Нам вечно стыть в краю своем далеком, судить редить зачем, откуда мы, А жизнь идет каким-то странным боком, как долгий сон в беспамятстве зимы. Один есть шанс очнуться ненароком и сбросить груз истории с кормы. Вот голова возникла из пальтишка, вот в рукава вметнулись воробьи, и ожил новой жизнью городишко. Чтоб верили, и знали, и могли Какой-нибудь мальчишка-муравьишка Подымет груз на плечи, на свои.